Давайте пройдемся по главной страничке. Приведем на русский. И посмотрим. Ну, как я сказала, до 5% в день. И вот криптомонеты. При регистрации нам дают бонус. 6 долларов. Ну и можно начинать без вложений. Значит... Что у нас здесь? Так, возможности платформы. Легкие платежи. Есть YouTube баунти. Вот это я люблю. Далее три трехуровневая партнерская программа. И инвестиционные планы. Там можно все прочитать. Здесь, значит, идут далее планы. Бесплатно 2% в день. Бонус дает 6 долларов. Это равно 240 ГХС. Срок инвестирования 180 дней. Написано без депозита. Далее идет стандарт. 2,5% в день. Также бонус 6 долларов. Это равно 240 ГХС. Срок инвести... инвестирования 180 дней. И вклады 1 доллара равно 40 ГХС 1 доллар ну а далее по нарастающей 3 процента в день это 25 долларов значит далее 4 процента в день уже 250 долларов ну и я сказал по нарастающей значит постановка на учет нужно купить Мощность начать майнить. Ну, как всегда, такой Здесь у нас калькулятор. Далее часто задаваемые вопросы меня интересует вывод средств. Значит, что обратите внимание? Здесь DoggyCoin минимум на вывод. Ну, почти 79 монет. Тогда как трона? Трон. Где у нас трон? до где-то BNB. Ага, С трона почти десять монет. Ну и далее вот такое количество биткоинов и лайткоинов. Такое количество. Работает, друзья, 9 дней пользователей. 52 745 человек участников депонировано более трех тысяч долларов, ну и выплачено 243 доллара. Ну, здесь недавние транзакции, ну и все в принципе. Регистрация. Ставлю на оригинал. Значит, имейл. Так, а у меня русский. Прописываем пароль. Повторяем пароль. И кликаем регистрация. Делаю все в режиме онлайн. Меня только что пригласили. Я почитала. И вот решила зайти. Божья коробка. Готово. Ну и вход, естественно, по имейлу и паролю. пароль. Ну что? Вот они, 240 ГХС. Вот. И что у нас здесь сейчас? доги BNB, 3X, BTC, USDT и Litecoin. Убирай любую. Значит, я буду майнить. А майнить я буду в доге коинах. Что мы делаем? Перетягиваем этот ползунок. Разгадываем капчу подсолнух. Готово. Все. Так как минималка на вывод я вам показала, она меньше. Так бы я манила трона. Нет. Значит, дашпорт, депозит, реферальная программа Баунти Бонус. Домашняя страница. Сейчас я переведу на русский. Что здесь написано? Так, получите полный доступ ко всем функциям Комета. Подтвердить адрес электронной почты. Угу. Отправить ссылку. Я буду подтверждать, естественно, так как я здесь собираюсь работать. Но попозже. Видим, да? Можно кликнуть отправить ссылочку. Ну или давайте сейчас видео затянется уже коровка. Успех. Ссылка для подтверждения. Отправлен на ваш адрес. Переходим на почту. Так, сеть оповещения на да. письмо открываем что у нас тут пишут можно кликнуть по ссылочке кликаем ну и все в принципе я подтвердила почту ничего сложного и вот эта вкладочка, она у меня пропала. А теперь будем переводить на русский. Так, здесь у нас будут транзакции. Далее, что у нас здесь? Депозит. Так вот. Здесь бонусные показаны наши, что нам активный. Далее. Тут выбираете криптомонету как какую. Можно работать без вложений. Но я буду манить Dogecoin, а депозит делать в тронах. Так, значит, далее что мы делаем? Я пополню на 2 доллара. Это 80 ГХС. Два с половиной процента в день. И у меня выгода полтора доллара. Открыть депозит. Значит, вот это количество сумму Мне нужно отправить на этот адрес. Значит, Я копирую адрес. Тридцать шесть шестьдесят три Долтром линк Сент. Так, проверяю адрес. Здесь прописываю сумму тридцать шесть точка шестьдесят три. Отправить. Отправить. И вот моя транзакция 3663. Я отправила. Ну, теперь будем ждать, когда он поступит на баланс. Так. Ну, это пока поступает. Погуляем. Депозит я вам показала. Партнеры. Значит. Три уровня здесь. И наша реферальная ссылочка находится. Свою я оставлю под видео. Кого заинтересует. Ну, здесь будут отображаться рефералы. Следующая партнер. Награда. Значит youtube обзор есть баунти кто блогеры да? youtube блогеры. внимательно внимательно читайте информацию значит зарабатывайте от 20 гхс до 25 тысяч гхс за каждый обзор комета на youtube так. Награда. Далее бонусы есть. Так. Получайте бонус от 1 до 10 ГХС каждые 6 часов. Клик. Получить бонус. Разгадываем капчу. Готово. И мне дали, как видим, 2 ГХС бонуса ну домашняя страничка здесь домашний панель прибора. и видим да посмотрим В депозит зайдем вот мой депозит пришел 3x активный приборная панель и мне нужно перевод этот ползунок до гикоин привести до конца. Чтобы как бы была прибыль. Итого у меня 322 ГХС. На оригинал ставить. Так это у нас что? Ага, здесь это вывод, вкладочка вывода у нас. Видим, да, 78 монет, такая сумма, минимум на вывод. Так, теперь надо разгадать капчу. Окей, все. вот как-то так здесь ГХС. Это вкладочка вывода. А это, я так понимаю, реинвест. Опс, минимум 0,32. Да, это реинвест. Окей. Ну, показала, рассказала. Также отображается транзакция здесь, если я ну, опустимся ниже. Вот мои монеты. Ну, также здесь будет отображаться и вывод. Проект молодой, можно подзаработать неплохо. Кому интересно, заходите, пробуйте без вложений. Но неинтересно, друзья, пройдите мимо, каждому свое. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.